Привет, на связи Мария Налобина. А вы задумывались вообще, почему жить в курортном городе лучше, чем туда ездить? Правда, когда мы приехали в город Сочи, мы вдруг поняли, что мы не участвуем в той гонке, которую люди здесь затеяли. Представьте ситуацию, вы, наверное, в такой оказывались. Когда вы приезжаете а, в какой-то курортный город, и вам у вас, например, есть одна неделя для отдыха, и вам надо быстро успеть загореть, быстро успеть накупаться, быстро наесться местных каких-то вкусностей, быстро с кем-то познакомиться. У кого-то такая задача. У кого-то задача быстро напиться и сходить в клубы. У кого-то задача быстро сгореть, вообще желательно без масла для загара, для того, чтобы, чтобы хватило сразу на всю неделю. В общем, мы поняли вдруг, что когда ты живешь вот в том мире, куда люди обычно ездят отдыхать, ты вдруг живешь немного в другом темпе, потому что когда люди сюда приезжают, у них очень мало времени, и им хочется успеть все. И поэтому они как ужаленные, они бегают по всему городу, им все хочется сразу увидеть, они бегут сразу на все экскурсии, они бегут сразу во все достопримечательности, все бегом-бегом-бегом-бегом, потом садятся, когда обратная дорога, и такое состояние, что человек не отдыхал, потому что он всю эту неделю где-то проносился, где-то пробегался, что-то проделал, и никакого вот кайфа от того, что он просто где-то наслаждался какой-то ситуацией, и в принципе его у него не было так вот э, и вдруг мы поняли что когда ты живешь там например в курортном, э, в курортном городе куда все приезжают отдыхать э, у тебя нет этой гонки ты спокойно можешь побывать там, где тебе хочется, ты э, нормально загораешь, потому что тебе не надо загореть быстро на один год в один день, ты просто потихонечку ходишь, загораешь в свое, в свое удовольствие, ты можешь заниматься спокойно спортом там, не знаю, по утрам бегать, ты можешь Допустим, поехать в какое-то место, например, в какой-то парк, куда обычно люди ездят, там, галопом по Европам, ты можешь там провести целый день, и тебя никто не ограничит во времени. Ты можешь э, побывать в тех местах, куда э, не только водят туристов, но и куда ходят местные. И очень часто люди думают, что в курортном городе жить дорого. Но на самом деле это не так, потому что как вот в любом городе, в любой стране. Допустим, это может быть, э, там, не знаю, Таиланд, Пхукет, например, или это может быть Россия, Сочи, неважно. В каждом курортном городе, в каждой курортной стране есть места для туристов, а есть места для местных. И когда вы турист, у вас нет времени разобраться, где дешевле, где лучше покупать и так далее. У вас, вот, вас просто куда привели, вы там деньги потратили и все. И поэтому отдых получается дорогим. И когда вы за неделю тратите месячный бюджет, который, на который здесь можно жить, для вас это нормально. А люди, которые больше общаются с местными, которые тут живут, которые в других местах покупают там те же продукты, у них вот это вот, вот эти деньги, которые вы можете потратить там за неделю, это месячный бюджет. И мы вдруг это поняли, потому что Сколько мы, не, там, допустим, рассказали каким-то знакомым о том, что мы переехали, первый вопрос, который мы постоянно слышим от людей, «Там, наверное, так дорого?» Мы задаем каждый раз вопрос, «А почему?» Но это же сочи там же олимпиада там еще что-то и у человека реально вот вот это вот э, состояние что там дорого но просто помните в любом курортном городе абсолютно в любом есть места для туристов есть места для местных и когда вы переезжаете в какой-то город или даже вы просто поехали туда путешествовать попробуйте найти места именно для местных там дешевле там э, качественнее иногда бывает и вам не нужно там переплачивать за какие-то вещи которые того не стоят поэтому я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, то обязательно жмите «Мне нравится» прямо под этим видео. И обязательно подписывайтесь на наш канал, если хотите смотреть дальше наши интересные видео по удаленной работе, по путешествиям и так далее. Напишите в комментариях, в каких городах вы были. Может быть, вы живете в каком-то курортном городе и знаете какие-то супер крутые места, куда стоит сходить туристам, которые приехали и куда туристов не возят. Напишите в комментариях. А следующее видео, которое вы можете посмотреть, оно находится вот здесь. Там тоже есть очень интересная история. Кстати, в этом видео мы как раз только приехали в Сочи. Это только первое видео, которое мы здесь сняли. Поэтому можете посмотреть там на мое состояние, какое у меня оно было. В общем, увидимся с вами в следующем видео. На связи была Марина Лобина. Пока!